Все сплетни сейчас расскажем, что у нас там было, что происходило. Давайте да, да, да. рассказать, как вы бухали на холостяке. Мы, да, мы это вырежем. Ребят, всем привет, с вами Яна Сапета, и это мой новый влог, и сегодня я подготовила для вас Приятную встречу! Я хочу вас познакомить с Русланом. Это визажист многих ТВ-проектов и главный, я считаю, визажист нашего холостяка. Руслан просто, мне кажется, делал самые топовые макияжи и помогал нам выглядеть прекрасно. Руслан Нургалиеву 30 лет, в профессию он 3 года, но за это время успел перекрасить всех московских знаменитостей. Я я думаю... Да, это <упрек rush> сия. <все> Сегодня мы будем э, собираться на одно классное мероприятие, на съемке Comedy Club, и у нас будет супер секси образ. Рус как раз это любит, и я тоже люблю такие классные образы, поэтому поехали, начинаем макияж. Давно не снимали, ничего с тобой. Да, Я -то уже такая думаю, блин, надо что-то придумать. Я М -м. работаю исключительно на люксе. <смех> а его главная страсть – это люкс во всех его проявлениях. Дорого-богато. Все как мы любим. Самыми красивыми девушками. <смех> так, Ты, кстати, косметику где сейчас заказываешь? Я заказываю, ну, если куда-то езжу, в Армении, в Грузии покупал. В Золотом Яблоке очень много всего. Да. А цены тут? Ну цены, на самом деле, они сначала выросли, потом... Упали? Упали, да. Вот я, например, использую уход Доктор да, Джарт. Ну это тонер, очень хорошо, да. я люблю идеально подготовленную кожу. Так, давай покажем, нам... Давай. Так, чтобы нам потом ставки не делать. Вот, ребят. Мега увлажняет, прям супер э, круто. Надо будет тоже себе такую купить. Я вообще, кстати, люблю Доктор Джарт. классные средства. А еще, а сама ты чем пользуешься? Каким уходом? У меня IC Clinical, такая профессиональная линейка, она более, ну, то есть, она больше такая косметологическая. Ага. Ну, кстати, крутые средства, но очень такие небюджетные, не потому бюджетные. что одна умывалка стоит только 6 тысяч. До свидания. Да. Где наши белорусские производители да, косметики с да. Ты знаешь, я, кстати, затестила белорусскую косметику, когда на сцену подняли, я такая, так, надо купить. Я думаю, куплю-ка я маску под глаза, mm. и прикольная маска с восемьком, да, да. она стоит 300 рублей, вот реально 300 рублей за маску, ты наносишь ее на ночь, просыпаешься, у тебя нет синяков, все супер. Джей, не, не, не понимаю, что это, Джейн Эрдейн, офигенная штука, вот тоже. Такая. Это для чего? Это типа мист, его можно использовать как базу под... Перед потом, макияжем, да. да? Я его, ну, как бы им закрепляю. База. Он очень приятно пахнет, пока ты делаешь кого-то себя тоже, -то зафигачил. Вот ТВ-макияж, я помню, когда училась в Останкина, да. нам говорят, так, делаем матовый мейк, записываем финишное видео. Прихожу в салон, говорю, мне а? матовый мейк, а -а -а. из меня сделали просто бабку, реально бабка. Я такая смотрю на себя и сейчас думаю, господи, какой ужас, то есть у меня такое белое лицо блин, блином, красные губы, такой контраст. Просто абсолютно нет никакого сияния, блин, ну это прям вообще ужас, не мое. Я наоборот сейчас перехожу больше на такие полуматовые, но оно все равно сияние остаёт. Консилер, кстати, как подбирать? Он должен быть светлее, чем тон. Светлее чуть-чуть? Чуть-чуть светлее, просто у меня всегда проблема с консилерами, у меня всегда не попадание, я покупаю их много. Тут купила я романова ну, как-то мне, не знаю. Может быть, я неправильно его наношу. Вообще, люблю вот это. Это Ву -ву. же Арина. Да, Арина это Ву -ву. Арина это... мне поставляет. Мне нравится. Она мне подсадила на Шанель. Он реально очень крутой, легкий. Но это только для тех, у кого кожа без каких-то явных высыпаний. В общем, у кого идеальная кожа, тому это подойдет. А вот это новые румяна у них вышли. Мне тоже Арина привезла. Арина на финале мне показала, по-моему, все вот эти штук. Да? Да. Но они прям классные, не знаю, мне нравятся, не mm -hmm. подходят они. Но заканчиваются очень быстро. Не подходит. К сожалению, и в России стоит дорого. Так. Он для меня, как темный. какой-то он Его нужно чуть-чуть, его нужно разогревать. Темный? Посмотри. Он темноват тебе, на самом деле. Да? Да? Кто ну, я говорю, результат? я просто сама заказала. А, <связываешь> ты сама заказала? <связываешь> да. Мы медиум, конечно -таки. Да. Мы, кстати, когда в Мексике собирались, чтобы вы понимали, нас красили э, днем. Бывало такое, что мы до вечера с макияжем садим. Я помню, как Маша ругалась, если кто-то смывал макияж, я, наоборот, говорила, вам дети. Вот. Да? да? Маша всегда говорила, так, девочки, кто смоет? Но самое адское было, это когда тебе собирают хвост вот так наверх, и ты просто пять часов сидишь с этим хвостом, у тебя вот тут уже просто мозги, мне кажется, Больше Да. Больше ничего не Блин, его, конечно, мы там было очень долго. Да. Первый день было Жарами. забавно. Ты меня в первый день не красил, у меня красила Маша. И мне приклеили вот такие ресницы вверх, которые, мне кажется, касались бровей моих. И мне все писали, что я похожа на Анну Бузову, Потому что у меня такие ресницы и глаз круглый, да. Все писали, это Аня Бузова. Это от Маши, по-моему, не самое лучшее впечатление. Нет, она один раз меня или, ну, даже два накрасила классно. Но вот... Ресницы я в принципе их не люблю, ага. но ну, ты знаешь, я не люблю... Но сегодня у нас сюда. будут ресницы. Да, да, но у нас будут ресницы, мы будем их клеить, как, э, удлинять глаз, такой лисий взгляд делать. Кстати, после холостяка основной э, заказ был макияж, как у Яна с mm -hmm. Я говорю, пожалуйста, но ну, только... Нет, это все было красиво, ну просто, ну, просто ты, ты делаешь его, они прям хотят один в один. Один в один, да, что? всегда. А так там же другой цвет был. У меня была история с фотографами такая же. Когда ты делаешь какую-то съемку классную, вот съемка зашла прям И потом этому фотографу начинают писать девчонки и пишут, нам надо так же А фотографы все творческие люди тоже Ну, то есть они не могут 10 человек отснять именно так же И получается, что они начинают себе беситься, а потом говорят, все, мы тебя не берем на съемку Кристина же тоже вот не стала, допустим, наши Лилии эти добавлять Ну, во-первых, потому что такая копия прям получилась Ну, зачем с того, что там вообще копия в целом получилась Да, да, просто копипаста я, по-моему, это такая же есть О, Соф. у Софы, да. А у кого ее нет? <связываем> Думаю, <Да, связываем> у <Сафина> тоже. Да. <связываем> Короче, по нравится. палетка первая была Charlotte, Шарлотта. Шарлотта, вот это просто номер один. какие Обязательно, партнер. да. Купите Господи. себе такую палетку. Я не знаю, как ее заказывать. И аурглаз, типа бронзера, румяна. Хрен найдешь сейчас. Не знаю, вот это 12, вот это 7. Где, где... Вот это 12. Да, стоит? сейчас теперь наверное, найдем чуть-чуть а, подражаем. Вот так, ну что, вернемся к нашим белорусским брендам. Я очень просто... люблю. Да, Давай, да, рекламу. Да, да, да. Давай рекламу. Это мои, кстати, друзья, люкс визаж. Да. 20 рублей. Серьезно? Лучший день. Давай еще как подложка фигня, да? Не, ну слушай, ну, конечно, очень много не любят э, вот этих серебристых текстур, а у Люкса, у Том Форда, у Армания они все равно сиянием. Да. И многие ну, клиенты просят там типа по финишу, типа да. матовый угу. макияж, глаз, и вот, лучше прям матовый классик. Вот. Не знаю, скоро придумали будет все в белорусской косметике, здесь будет лошадиная сила. Все закончилось, лошадиная сила. лошадиная сила. Волосы растут быстро и красиво. Кстати, как ты попала вообще на ТВ, Руслан? На ТВ? Да, я не помню, мне кажется, ты не рассказывал. Yeah. Да, мы, кстати, с Русланом познакомились, когда я такая думаю, так, надо какую-то общую тему. Первый день, 4 часа утра. Я думаю, так, надо что-то... Я такая, так, я тебя где-то видела. Я говорю, наверное, я в мейкаперах. Почему-то мне сразу это первое пришло. Он говорит, да, я там был, участвовал. На втором сезоне, Развитие а я порядка. там была моделью, но мы были не в, одном, а, не в одном выпуске вообще. А в каком ты была, кстати? Я была с Андреем, Андрей Лус. С Лусом? Да. Я помню, мне агент пишет, не хочешь поучаствовать, там будут гонки. Я такая думаю, ну прикольно, можно попробовать. Я, в принципе, люблю скорость. Вот, но все, это как-то очень так было затянуто, я уже была на пятом месте беременности. Нифига себе, ты пошла беременна? я пошла беременна, у меня живота не было, у меня пятый месяц, никто ничего не понимает. В общем, вот так вот я работала на проектах. Ничего себе! Да, вообще многие спрашивают, как начинать. Я просто сидела, раньше были группы ВКонтакте, в кастинге, я просто там сидела очень часто, и, ну, выпадали какие-то клевые проекты. Допустим, там пишут, ищем там девчонок на съемке Comedy Club. Mm -hmm. Я быстро им отправляю на почту там свои самые лучшие фотографии. И так один раз я случайно попала в выпуск прям героини. То есть, понятное дело, там меня не подписали, не представили, но так как мы сидели с Антоном... The, The Mind, Mind, да, с Антоном Беляевым мы сидели, а он очень волновался. Он все на нас кинул, такой говорит: девочки, давайте, вы будете звездами, расскажите про мой концерт. А, вы знакомы с девочками? Да. Вот мы их взяли с собой, вот они, из оркестра. А, это девочки из оркестра. А можно им передать микрофон, пожалуйста? Нет. Здрасте, девочки из оркестра. Смотри, на чем вы играете? А как вы думаете? Труба. Ну, я не знаю, вы. Все правильно. Вы на трубе играете? Я просто угадал. Пришлось импровизировать. Так, я стала звездой. Да. А ты как начинал? Я как начал. По-моему, вот после мейкаперов у меня пошло, и познакомился да. там с ребятами. А на мейкапере как ты попал? Просто через общий да. Тоже мониторил где-то? Да, я всячески пытаюсь скрыть об этом. Потому что я был на мейкаперах. А, то уже... есть это вообще лучшее? Да Вырежем это, вырежем. На самом деле... Просто почему-то периодически она всплывает, но у меня сами мейкаперов. И меня они стали, на один проект пригласили, потом типа ей понравилось на второй, на третий, потом на четвертый. Вот потом типа меня пригласили на кинотавр, uh -huh. на кинофестиваль. Я поработал два года на кинотавре в команде Max Factor. Там уже начал знакомиться со звездами и пошло-то, знаешь, если ты кому-то заходишь, с тобой начинают. Ну, и... ну, то есть это сарафан, а просто радио Я уже... считаю, что вообще в целом везде работает сарафанка. Если за тобой никто не стоит, ты должен быть хорошим мастером. Вообще в целом профессия визажиста, она сложная. Такой комбо, знаешь, из.. Твоих качеств, то есть ты должен быть хорошим мастером, у тебя должен быть очень хороший кейс, ты должен mm -hmm. быть психологом, потому что ты вот так всегда. Yeah. И... и самое главное, в профессии это насмотренность. То есть ты, ты должен быть в тренде. Там куча моих знакомых, которые э, ну, типа, вот, на тот момент они мне казались пипецкие крутые, mm -hmm. типа прям и потом вот прошло какое-то определенное количество времени, я смотрю, типа, ну, человек прям остановился. То ли выгорел профессионально, ну просто ты ну, делать макияж 2014 года, то есть там ничего не поменялось. Я... Арина! Да? Любовь я... моя! Я... Вот она я... ну, значит, кто? Привет! Человек, я так удивился, что ты в Москве. Да я уже здесь месяц. Или да, долго да, уже. Как дела? Да, нормально. Мы тебя встретила, прям все, по И я тоже тебя рад видеть. Арина, опять ты в моем влоге. Откуда ты появилась? Вообще. Ты опять пришла? Я надеюсь, зрители рады меня Приехала из Стамбула, прилетела специально, чтобы в моем выпуске сняться. Представляете? Хочешь популярность. популярностью забрать. То есть вы прям да, после проекта? Ну да. А на проекте вы же не общались? Нет, мы общались. Общались? Да. Арина же приходила... Ну просто скрытно общались, да. не строили Арина свои планы. Скрывала от всех, потому что боялась, что ее забудят. Это Арина, вот, кстати, сидел. политическая проститутка. Да. Арина... Она так да. все называла, потому что она дружила с одними, а в комнату к нам с Юлей приходила. Вот так, значит? Да. Она дружила со всеми. Нет. А, да, она дружила со всеми. Постоянно из-за Аринки, блядь, получала пизды за то, что, блядь, да. она опаздывала всегда. Дерегалась. Она уйдет куда-нибудь, да? Мне кажется, я наоборот всегда ждала, я такая зайду, думаю, блин, посмотрите. А мне кажется, мне кажется, такая прям была милашка, вот эта твоя Ирку Галыгина до да, слез довели, и ты пришла за нее просить. Вы ну что потому что мне неприятно, когда. Не знаю, происходят какие-то ситуации. То есть я видела, что ее реально очень долго красили, и это было настолько нудно. У нас была просто вечеринка в Мексике, прощальная, и были макияжи в стиле, как этот называется, мультик. Это... Тайны Коко. Да. Все точно смотрели этот мультик, он очень классный. И, и там был образ девушки, как ее звали? Не девушки это Катарина ее зовут. Катарина. И да, мы, да. И мы делали наполовину. На половина лица у нас была белая, половина лица была черная. Ну то есть это такой вот сложный макияж, который нужно делать долго. В общем, Юлю красили час и сделали все не так, как она хотела. Потом пришлось просить Руслана, чтобы он справился с удовольствием. Кстати, в стрелке, да? Сколько вот визажистов, столько, блядь, этих стрелок. Да-да-да, кто-то прям вот так вверх рисует явно. Мне так не нравится, Мне больше какое-то вот среднее что-то типа такое. Типа мне кажется, тебе надо на неделю моды работать. Вот это прям твое. Ну, знаешь, я работаю за, блин, на, это там же. На европейской, прям что-то такое. За бесплатное, сколько, сколько Нет, вот я поеду на неделю моды и возьму тебя с собой. Да, я хочу. Вот она, наша роскошница. Сейчас будет. Рабид мой взяла. Все, у меня и кота началась. Без А так, кстати, такая мерзлячка. Слушай, охрененные тени, хочешь? В чем ты сегодня будешь? Я буду в черном платье. Вообще шаттлот, вот этот кремовый, карат, знаешь, прям идеальный. Он да? такой, вообще, нанеси да. в охрене. Моя такая реклама. Такая. Очень красивая, кстати. Сестренка встала. Яна, расскажи, как я, я Милу, что меня называть. Алина осталась тут у нас ночевать. И такая просто Мия говорит, Мия, называй меня моя принцесса. А, принцесса Ари. А Она говорит, Мия, кто я? Она говорит, принцесса. Она говорит, ты что ребенка научишься. мне. Не прыгать. Ресницы дешманские, но. Вот они... так сэкономил на мне просто! Слушай, ну они не... а, а, а, а, а, какие они? О, не да, каждого... Они бушистые, да. Ни у кого таких нет. Самое главное, чтобы изучить было комфортно. У Романовы были, ультики, привет! Но что-то они, они как будто бы изменили. Вот они были раньше вот такие у нее, а потом они стали вот такие. Я думаю, что проблема в том, что. В Китае закончились эти ресницы. Китай больше не поставляет. Но я думаю, что все-таки она заказывала оттуда их. Вы Будете бухать? Нет. В смысле? Да мы не пьем брус. Ну, Давайте расск может. рассказать, как вы бухали на холостике. Сейчас, Сейчас откроют на Сейчас. Как вы бухали на холостике? Два бокала? Да. Или там пригубить? Да ладно, еще есть? Это Нет, не это нас. не про нас, это про Димаша. А, а, слушай, а Димаша разве пил? Я, да, я ни нет. разу не видел, что он пил. Ты, ты не чё? видел, как его уводили? Я видел, как э, пила... Э, а, ну, да, это... да, да. Здесь не бухают. Серьезно, я не видела. Ты мне меня в мою разницу знаю, ты не знала. Звезды за Заболтала меня с скажи Аринка, расскажи про себя. О чем мне рассказывать? Ничего, живу в Стамбуле кайфую. Всех девок пытаюсь туда перетащить. Вот Лиану приглашала, ей понравилось. Может, день рождения, мой дом отмечали? Я же видел. Да. Я, же, я же твой фолловер. Да. А Я, знала, я видел. Что я, я видел даже лодку. Да? Да, я. А ты, кстати, смотрел наш флак на ютубе? Вчера же, я тебе говорю. Я только вот это посмотрел. Из Питера не смотрел. А вы тоже там вдвоем? Да. У нас следующая сейчас планируется да. тоже вдвоем. А вы еще собираетесь? Кундеш. Думаешь мы остановимся? Мы хотим на Миконосе. Мне кажется тебе нужно чуть-чуть консилер, посветлее. что-то какая-то темная. Да. Ты как будто бы из сериала Клон. Да. Но я же у меня платье с горлом. Поэтому можно Я помню, мы с Таней все время. Она говорит: смотри, чтобы Арина не намазала со своим коричневым карандашом себе кубы, блин. Да. Он всегда везде, этот коричневый карандаш Наташа Денона, я даже его сфотографировал. Но он тебе понравился? он прям такой клиентский, не для телек. Он прям коричневый. Видела себя коричневый. Ну, Вызываете? Вызывайте. Вызывайте скорую. Сейчас еще купите, сделаю Да, хочется на тебя посмотреть. Ты еще рано, не смотреть. Не вот. смотреть? Нет, нет. Это будем как в этом, в, в перезагрузке. А, да. когда... преображение. преображение. Обязательно заплачь. Обязательно за... давай ты заплачешь в конце. Да. Слеза такая. А у еще, у тебя еще не настолько актриса. Стиль мы с ним придумали, кстати, стиль, Стилек, А у тебя есть стиль? Меня. Арина Кошка, у нее всегда есть да, кошки. <сínt> <сínt> <сínt> Арина Кошкина. Капец, да? Так временно. Трусы, ты не скучаешь по твоим, по, твоей... по нашим проектам? Ну вот я думаю, когда мне скучать, а тебе когда ты скучаешь? Вот, вот, я 30, просто да? скучаю да. по какой-то именно ТВ-движухе. Мне хотелось бы какой-то еще проект. Да, я буду... да? да. приходите да. на новый проект, видите? Не, может, не, не может знаю, быть. давайте свое откроем какое-нибудь проект. Да, да, вот свое надо открывать. Очень э, заходят вот эти э, проекты, селф всякие все, типа преображения, вот реально, люди очень любят, я, например, очень люблю, когда, ну, смотрю, когда кто-то, было одно стала стало ну, надо что-то такое сделать, где э, человека, типа, модного делает, типа, другим совсем, тоже модно, ну, посмотрите, все подожди, круто, я, подожди, я сюда еще, я сюда. Блин, я помню, как Арина накрасила Соню И она это рассказала во время записи шоу Она это рассказала? Да Ты ей рассказала, что ты ее накрасила А я они накрасила, ну тут просто без задней мысли И такой режиссер говорит Вы слышали? Увольняйте, типа, гримеры, почему девочки краски сами? Ну, Рос, как тебе Вот этот красивый Можете потушивать сверху снизу, у тебя вот, вот прям под каялом глаз как будто меньше. Ты да? иди гладь, потом придет. А не отвлекай. А, а, а с какой стороны у тебя этот? Вот, но я обычно налево, да. Нет, я думаю, что сегодня будет посередине, потому что. Посередине, да. Потому посередине. что же у нас супер изолента. Ну, эта прическа понравилась телесту Кардашьян, так? да? Да. Такое дело уже. Так, ребят. Прическа, которая Но, впечатлила да. стилиста. Карташьян. Да это шутка, потому что, потому, что, потому что это будет прическа как у Джули Фокс. А да, у нас другая. Вряд ли стилисту Кратошьян понравилась бы прическа Джули Фокс. Знаете почему? Почему? Потому что же Джули Фокс сначала с после. А, точно. Я просто не очень слежу за. Ты что, вот Билли на самом деле. А ты следишь за ней? Нет, нет. Она же трансер вообще. Она так поменяла. Ким? Э -э Или Джулия. Жутка. Да? Вообще. Нет, я вообще не я слежу за собой. И за Димаш. В Инстаграме. Шутка, шутка. Не обижай меня. Слушай, а я тружусь с его мамой. Мне так она нравится. Такая классная женщина. Вот просто. Я и с мамой, Человеч. нет, я на самом деле с мамой и с Димашей. Да? Да. Серьезно? Да, со всеми дружу. Я же дружелюбная. Ничего себе у тебя развратная. Ты на голое тело мое? Ну, не на голое, а у меня такой топ и трусики. Нормально. А видели, как на, канц... на венецианском актриса пришла, которая у тебя голая? Нет, нет. Черт, нет же... голая? А, ну, может, я видела. Ну, видишь, ты следишь за этим, а пока отстаём. Ну вот о, о чем я тебе говорил, про насмотренность, да. вот эта вся история, если ты что-то не знаешь, не упустил, даже сериалы вынужден смотреть, потому что иногда, mm -hmm. вот правда, бывает такое, что э, на каких-то передачах, если это музыкальные или же танцевальный номер могут поставить, например, по мотивам в сериал, ну например, mm -hmm. ты должен посмотреть, э, ну хотя бы знать героиню из «Ход королев». А, я кстати видела, да. Мне кажется, нет ничего лучше. Вот этих э, выглаженных причесок, угу. шадеутс. Я смотрю, например, Но и они дорого очень дорого. Сколько да, времени смотрится Сколько времени прошло, она до сих пор в тренде. Если больно будет, говори, потому угу. что будет больно. Пока терпим. Я беру обычную черную зоню. Интересно. В смысле, я уже делал на самом деле. Но мне очень нравится эффект. Тебе нужен человек, который тебе потом это все поможет снять. Арина. Как раз Джулия Фокс очень часто себе делает подобную прическу. Так, изолентой меня еще никогда не заматывали. Серьезно? Особенно на волосы. Ну, надеюсь, что ты снимешь это самое. Да, круто. я надеюсь, что я сниму волосы. Слушай, после. выглядит, по крайней мере, это очень круто. Я тебе отвечаю. Да. Да. Типа... Думаю, у меня еще такой корсет. Ну mm. да. такой Я пришел, развеёбывался. Работаю только на люксе. Я работаю исключительно на люксе. Дорого-богато. Волосы херочи изоленты. Изоленты. Консилеры по 200 рублей. Помадки за 200. Мне уже страшно, что то Ой, твои волосы твои Я чувствую себя змеей какой-то. Арида, ты плавно. идешь со змеей. Смотри, что мы делали. Смотри. А у нас Джулия Фокс. Офигеть. Клво. Это очень круто. Но это еще не финально, мы сейчас при Если будем добавлять, я буду смотреть, что не хватает. В общем, я ухожу Они тебе подарили? Корсет? Нет, к сожалению. Они сказали, что мы только начинаем, мы начинающий бренд. Ага. И ну, будет классно, если вы вернете. Ну, в принципе, у меня такой корсет. Вы попали, если вы вернете да, да, да, корсет. Да. корсет? Ну, он, мне кажется, сложный в плане изготовления. Представляешь, такое создать? Ну, это прям как этот скиопарей немножко. Да, офигенно. Просто... У меня на... а, залетают волосы. Крышечку. Да. Пополнить я будем. Эксплуатация. Да, да, да, эксплуатировать. Шинами. Я думаю, так мы точно не останемся незамеченными. Ну ты-то ты -то <с точно. Корсетик бомба. А я смогу потом размотать изоленту, ну, как бы аккуратненько, волосы не вырвать. Ну, вообще, уже три раза это делал, ни в кого ничего не Нормально, да? Да. Повернись. Ну, такой, максимальный, конечно, необычный Вообще. модный не модный стиль. Мне нравится. Мне тоже. Дорого потому это водитель охрене тоже. Ну, наш пуджак я выйду. Нет, так пускай идет. Ты видела, чем ты задела? Нет. Я надо вниз. Я даже не могу наклониться. Я даже наклониться не могу. Подожди, сейчас уберу вот эти все. Это какая-то голая. А я нет, да? Да, да, тоже. Тарин. Так лучше нас заметят. Ну, я-то скромница. Ни хрена, если скромница. Скрытая. Тухая. Ну и вроде яркая и не перегружено. Ебануться, может. Красоты. Ого. Блин, сразу впадет. Да, да. да. Круто.